после разрушения римской империи строительство в европе практически замерло варвары пришедшие на западноевропейские земли принесли с собой достаточно простую технику строительства используя к тому же материал чуждой античной традиции дерево германцы и галы вели оседлый образ жизни жили деревнями и строили себе дома из леса, которые они обрабатывали при помощи каменных, а позднее металлических топоров. Для постройки употреблялись тонкие бревна, которые ставили стаймя по кругу или параллельно, неглубоко врывали в землю и подпирали снаружи другими бревнами. Для прочности столбы скреплялись деревянными гвоздями и переплетались ветвями, промежутки в которых замазывались глиной. И жены покрывали ветвями и соломой. Разделение крыши и стен в жилье дало возможность увеличить размеры помещений при прежней величине кровли. Древние германцы строили так называемые длинные дома, потому что в таком доме объединялись жилые помещения и стойбище для скота, так теплее и надежнее. Такой дом строился из горизонтально положенных бревен. Высокая двускатная крыша способствовала стеканию воды и сползанию снега. Над входной дверью строили навес на столбах. Посередине хижины стоял каменный очаг. Часть дома отгораживали для скота. Двери были деревянные, двери могли быть с двух сторон, с одной стороны вела дверь к скоту, с другой – в жилые помещения. Только в X веке амбары и стойла вывели из-под крыши жилого дома. Для хозяйственных построек употребляли древнюю круглую форму строения. Жилища викингов имели особенности в различных территориях Скандинавии. Датские жилые дома были достаточно длинными – 13, 25 и 40 метров. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал это меня мотивирует и дальше снимать видео. Всем пока.